Бонжур лезами! Здравствуйте, друзья! Кабачки под особенным соусом. В итоге и кабачки особенные. Для начала их подготовим, нарезав на колечки толщиной 4-5 мм. Обжарим на сильном огне на мизерном количестве растительного масла. Обжариваем с двух сторон до красивой золотой корочки. И только потом солим по вкусу. Даем готовым кабачкам остудить пыл, а сами займемся соусом. Так что же в этом соусе особенного? То, что вы видите, не сметана, не майонез и даже не йогурт. Это плавленый сырок. Как ни странно, он великолепно гармонирует с кабачками. Итак, плавленные сырки я перемешиваю с небольшим количеством сметаны, чтобы соус был пожиже. Добавляю измельченный укроп и зеленый лучок. Выдавливаю зубок чеснока. Можно и больше, все по вкусу. И, наконец, перчу. Пробуйте на соль, сырки тоже бывают разные. Вот этой-то смесью я и покрою свои колечки. Обильно перемазываю каждый слой кабачков готовым соусом. Закрываю контейнер и оставляю при комнатной температуре хотя бы минут на 40. В холодильник их отправлять не стоит, так как сырок застынет и кабачки им не пропитаются. Через положенное время кабачки перемешать и можно пробовать. Получилось очень свежо и необычно. Отличная альтернатива на замену поднадоевшему майонезу. Пробуйте, готовьте. Подписывайтесь на мой канал. Смотрите мои другие видео. А я вам говорю. Бон аппетит и абьянто.